Всем привет, дорогие друзья! Ужасающий момент истины, который вы должны знать. Власти США сотрудничают с пришельцами. В обмен они отдали нас на растерзание. Какой обмен, я вам расскажу. На технологию, которую пришельцы им дают, они написали договор, что имеет право похищать людей в любых странах мира. Но это еще не все. Помимо того, что... Власти США отдают а людей, еще огромное инопланетное существо США напало на семью, которая возвращалась с пикника в горах. Удивительно, но это существо выбежало из леса. Но что было дальше, вы видите на своих экранах. Такой ужас и еще никто не мог представить, что это существо... Почти как целый автомобиль. Посмотрите на лапы этого существа, а именно голову. Напоминает на фильм «Чужие». Но это, дорогие друзья, не фильм, а необычное существо, которое утащило всю семью. Полицейские так и не нашли, кроме телефона. Машина находилась на обочине. Но это необычное может управлять и техникой. Двигатель автомобиля вообще не заводился. Получается одно, что это существо просто-напросто их убило. Но это еще не все. А этот необычный кадр шокировал множество людей. Вы видите необычные кадры, которые сделал разведчик самолет. Удивительно, но никто не мог поверить, что это скрывается в облаках. Помимо того, что это необычное попало военным, после того они начали усиливать свою защиту. В космосе, на земле и даже в небе. Удивительно, но этот необычный НЛО попался не случайно. Утверждают местные жители, что в этих местах не только такие огромные НЛО корабли, но и какие-то существа, которые ходят по земле. Не так давно в Канаде было зафиксировано необычное систематическое нарушение. Но это не был самолет. Это были несколько летающих объектов, которые пролетели границу Канада и США. Все очень просто происходит на наших необычных кадрах. Люди не видят реальность того, что происходит прямо сейчас. Помимо того, что вы привыкли видеть этот необычный ужасающий кадр, вас будет шокировать еще очень много. Но не думайте, что это... Нереально. Реальность зависит от вас, которая скрывается извне других масштабов. Конечно, множество тайн, но нет оправдания. ЦРУ расследует этот необычный видеосюжет. Нью-Йорк. 2017 год. Удивительно огромный объект НЛО прилетел прямо в город. Многие люди видели этот необычный видеосюжет как ужас, страх или еще наподобие. Но не забывайте о том, что все, кто находился там, не помнят ничего. Необычная вспышка, которую вы наблюдаете, и необычная красная линия, которой НЛО издавала еще и необычные звуки. Множество военных, множество подводных лодок и даже самолеты. Но в тот день всем запомнился как страх необычного явления. Конечно, около 18 миллионов людей не помнят, что они видели. Только часть видеосюжетов, которые вы видите, были сохранены. Командование США военными все перекрыло. Ровно полчаса не могло ничего пройти в этот город и выйти. Говорят, были видны необычные существа, которые спускались в коллектор канализации. А это еще не все. Помимо того, что вы видите, эти необычные моменты истины скрывается прямо еще. И под землей. Этот объект НЛО скрылся, после чего все люди начали просыпаться, как будто спали в вечность. Что за НЛО оставил и почему необычная яркая вспышка? И почему множество очевидцев не помнят, что происходило. Но теперь самое страшное, что вы должны, дорогие друзья, знать. Ну и последнее видео. Сюжет, который был сделан в горах. Но я не буду говорить, что за сюжет. Говорят, этот портал, который открылся в другое измерение. На что на самом деле оттуда вышло, никто объяснить не может. Обычно все думают, что это все таки фейк. Да, везде все так думают, но на самом деле это необычное, ужасающее и даже страшное видео, который помимо того люди привыкли видеть так еще и рядом с ними что происходит в нашем мире никто объяснить не может но то что скрывалось тысячу лет под землей и миллион лет в космосе стало появляться прямо сейчас думайте дорогие друзья о том что происходит не делайте глупости никогда не идите контакт с инопланетными кораблями ибо они будут до последнего вас преследовать это необычное заявление которое сделали ученые знали о том что земля все таки их на действие того и разворачивается что мир продлил себе отчет времени чуть чуть назад но что происходит вы видите сами необычные власти не могли это остановить да и не остановят они и сейчас если вам понравился этот видеосюжет Оставьте комментарии, поделитесь роликом. Ну а самое главное, дорогие зрители, не забывайте ставить лайк и подписку.